Здравствуйте, друзья. Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Его Слово придет для того, чтобы восполнить все ваши нужды. И какая наибольшая нужда человечества? Многие скажут «деньги» и «деньги». Что делают «деньги»? Они покупают за деньги дом, машину, деньги дают, одежду и так далее. Деньги дают то, что мир может предложить, все то, что в этом мире за деньги ты купишь. Но мир не предлагает ничего для души, что имеет ценность. Душа человека чувствует боль, чувствует пустоту, чувствует грусть, чувствует радость, чувствует страдания, чувствует отсутствие покоя. И все это, что душа желает, все, что душа хочет, это мир. Это покой, это мир. Что означает или что стоит иметь все деньги на земле и не иметь мира в самом себе и с Богом в первую очередь? Не правда ли? Тогда какая наибольшая нужда в твоей жизни? А мне нужна работа. А зачем? Чтобы купить за деньги все, что я хочу. «А, я хочу здоровье, епископ». Хорошо, ты хочешь здоровое, сильное тело, крепкое. Замечательно. Но твое здоровое тело будет привлекательным для глаз завистливых людей. И тело не будет рада, если твоя душа, она пустая. Скажите, правда это или нет? У тебя прекрасное тело, замечательное. Но твоя душа устала. Твоя душа болеет. Твоя душа под давлением. Душа пустая. Душа имеет бессонницу или беспокойство. Душа живет в сомнении. Душа беспокойная, постоянно. Тогда какой смысл человеку иметь замечательное тело, красивое, а душа продолжает быть несчастной и нищей? Иногда люди хотят, я хочу семью, чтобы быть счастливым. Эта душа хочет счастья. Душа хочет счастья. Хочу быть счастливым. Но если ты хочешь создать семью, чтобы быть счастливым, означает, что сейчас ты несчастлив. И из-за того, что ты несчастлив, это значит, душа твоя страдает. Она пустая, она голодная. Или нет? Человек... Семью создает на первом попавшемся человеке. Но первое что, или второй, или третий брак, или другой тот человек, он тоже ищет счастье. Тот тоже пустой, несчастный. Тогда представьте, две несчастных души вместе соединяются. Ад. Ад увеличивается. Да или нет? Только подумайте чуть-чуть об этом. Именно поэтому Иисус, зная о том, что люди нуждаются, в том, что души нуждаются, сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, то есть те, кто устал и обремененные это в душе состояние, все обремененные в душе, и я успокою вас. Другими словами, Иисус обещает покой уставшим душам тем, кто уже не в состоянии дальше жить. Может быть, ты такой человек, где у тебя во всем есть проблемы. Ты бежишь, чтобы проблемы решать, но есть те, кто уже все имеет, но даже имеет все пустые, пустые и безумные, грустные, они огорчены, они несчастны. Как этих людей удовлетворить, Те, кто все имеет, все, что полоть любит и хочет, у них есть, но есть душа, которая в отчаянии и в пустоте. Что будет делать такой человек? Только один выход, мои друзья, каждый должен использовать свою мудрость и интеллект, свой разум, использовать свой дух для того, чтобы дать направление своему собственному сердцу, которое раненое страдает, душа и сердце одно и то же, тогда необходимо это сердце посвятить на Божий алтарь, сказать, «Господь, вот я, мое сердце, оно очень-очень тяжелое, наполненное сомнениями, переживаниями, мое сердце, оно невыносимое, моя душа, она отвратительно чувствует себя, я боль постоянной в душе ношу». Хорошо, друзья. И Иисус говорит, придите ко мне. Только Он может решить эту вашу проблему. И когда люди отдают свое сердце, свою душу Иисусу, в ответ Он дает новое сердце, новую душу. Помимо того, что он наполняет нас своим собственным духом, тогда Бог, мои друзья, это не религия, вера и Слово Божие, это не какая-то религия, Слово Бога, это сам Бог, говорящий с тем, кто имеет жажду по правде. Если вы один из этих людей, Бог Говорит, придите ко мне, я успокою вас. И он говорит, возьмите мое иго на себя. Что это за иго? Иго Иисуса. Это взять эти повеления Божьи, которые противоречат этому миру, противоречат общественному мнению. Это иго Иисуса. Это правда. Правда. Ты... Узнаешь правду, и истина, которую ты принимаешь, она моментально делает так, что семья называет тебя фанатиком, сумасшедшим, ты такой, ты это. Но тот, кто отдает сердце Иисусу, от Него получает мир невероятный, необъяснимый мир, который является чем-то экстраординарным, и тогда твоя душа, она довольна, она чувствует себя спокойно, здоровой, и в итоге это отражается на всей твоей жизни, на теле твоем, оно благодарно. Например, человек говорит так: Я Хочу иметь хотя бы минуту покоя, нет покоя. Именно так Это душа страдает. Душа говорит, ах, не могу больше жить. Многие хотят покончить с этой жизнью, потому что душа в ситуации отвратительной. Люди хотят покончить с собой, чтобы решить проблему, но ты не решишь проблему. Потому что если душа в этом мире страдает, физическом, представьте, как она будет страдать в духовном мире, когда душа не посвящена, когда человек не отдал себя Иисусу. Представьте. Если в этом мире люди страдают от боли, душа кричит от боли, представьте, в другом мире, в мире тьмы, Иисус сказал, «Возьмите Иго Мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Когда вы отдаете ваше Иго Иисус, Он дает вам себя, и вы, естественно, будете страдать от последствий, потому что, знаете, иго Иисуса это, – это характер, это честность, это правдивость, это справедливость, это истинность. И для того, чтобы вы имели мир, вам необходимо отдать сердце на алтарь. Если вы, ваше сердце, на алтаре посвящаете Иисусу, Он вам дает мир в самом себе. Вы также и вокруг себя будете иметь все в порядке. Поэтому Он, он сказал, возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, покой душам вашим, а я так сильно хотел бы передать вам то, что Бог мне дает. Я пытаюсь, я стараюсь самое лучшее делать, но я всего лишь человек, я из глины, и трудно, но я бы хотел чтобы вы имели мир Господа Иисуса, который у меня есть. Я бы хотел этого для вас, потому что тогда ваша жизнь никогда прежней больше не будет. Но не могу вместо вас верить. Я могу молиться за вас. Я не могу действовать вместо вас. Я могу молиться за вас. Тогда мы учим вас Божьему Слову. Это не мое Слово. Это слово Господа, Дух Святой дает. И когда люди слушают это слово, пьют это слово и исполняют на практике, имеют результат благословения этого слова. Иисус сказал, «И найдете покой душам вашим». Это здесь, это не после смерти, это на земле. Покой здесь, сейчас, для тех душ, которые страдают, изранены, и которые мучаются, пустые. Вы, кто слушаете меня сейчас, мои друзья, и хотите этого, во всех наших церквях у нас это служение «Вечер для души». Храм Духа Святого, неважно, это красивый храм Соломона, комфортный такой. Может быть, это маленькая церковь, простая. Но, если там есть Божий человек, а я верю, он там ждет вас, вы найдете покой душам вашим, потому что Божий человек вам передаст этот Дух. Хорошо. Пусть Бог вас благословит во имя Иисуса Христа. До завтра.